И будут ли знакомиться с нами? Мы на поисках жертвы. А, мы идем искать тебя. Что-то какой-то парк пустой. Ну да. Сегодня погода не очень хорошая. На улице дождик. Но мы не отчаиваемся и идем искать. Да? Так. Ищем, ищем, ищем, ищем. Мы ищем. Мы ищем либо парня, либо девушек. Угу. Мы ну пошли искать. Мы нашли новую жертву. Сейчас, подождите. Здравствуйте. А вы же ли у вас узнать? Как вы относитесь к тому, что если к вам подойдет девушка познакомиться на улице? Нормально. Нормально. А вы сами знакомитесь на улице? Нет, я жена просто. Женат. А, ну да. ладно, спасибо. До свидания. Жертва номер два. А мы проводим вопрос, как бы вы, вы отнеслись к тому, что если бы вам подошла на улице девушка и познакомилась? Я женат, блядь. О чем говорить? Ну а когда не были женаты? Да, вообще похуговые Да, ладно, спасибо. Как-то нам сегодня не везет. Все женаты. Жертва номер три. Девушки. Идем спрашивать. Пошли со мной. Девочки, привет! Мы проводим опрос, как относятся парни к тому, что к ним подходят девушки на улице знакомиться. Присоси вот этих мальчиков. Вы стесняетесь? У вас присоси этих мальчиков пока нет. Нет, я хотела бы у вас. Скажи, вы знакомитесь на улице вообще с парнями? Нет. А вам сколько лет? 14. Понятно, ладно, спасибо. А тебе сколько? Это секрет. Опять неудачно. Четвертое проходим мимо мы проходим мимо мы проходим мимо мы проходим мимо мимо мимо мимо мимо опрос номер пять здравствуйте мы проводим опрос подходит ли как когда девушка подходит на улице к вам знакомиться как вы отреагируете не знаю не подходили не знакомились с не подходили не знакомились Нет. сами подходили знакомиться а вы сами подходите да. всегда знакомиться понятно а, как вы у вас вообще какое-то чувство может есть, когда вы подходите, стесняетесь, может нет? Не знаю, никогда не было. Никогда не было. Три ответ живой никогда не было. Ну ладно, спасибо большое Присажите. вам. Пожалуйста. Опрос номер шесть. А нам все не везет. Попробуем. А попробуем. <связавшись> Здравствуйте, мы проводим опросы. Как относятся парни к тому, что к ним подходит девушка на улице и знакомится? Как вы относитесь к этому? Хорошо. Хорошо? А сами подходите и знакомитесь? Вот с вами, да. С нами, да? Мы симпатичные? Очень. спасибо. А может вы что-то чувствуете, когда там подходите знакомиться? А что вы чувствуете? Стеснительность может там... Нет, никакой стеснительности. Никакой стеснительности? Самое главное, чтобы вы не стесняли. Да, ну ладно, спасибо большое. Это куда? Мы в YouTube укладываем. Зачем? Зачем? Ну, у нас свой блог. Тут хитрая какая. Да. <соединяющий> да. Не важно. Вот, видишь? Опять говорит, не важно. <соединяющий> а говорит, сама программа ведет. Нет. Ну, так нет. нельзя. <соединяющий> у меня просто парень не есть, поэтому не важно. Ладно, спасибо ну, за ладно, ваш ладно, вопрос. Ладно, давай счастливо. Интернет. Тельмой. Ну. <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> Мы проводим опрос, как относятся парни к тому, что девушки подходят к ним на улице и знакомятся. Как вы относитесь к этому? Нормально. Нормально? А вы что-нибудь испытываете, когда подходите и знакомитесь? Нет. А со мной вы познакомились? Да. Да? меня Ольга зовут. У меня Иль. Сколько тебе лет? 28. 28? А где работаешь? Учишься, мы чувствуем. пока. Понятно. Ну ладно, спасибо за вопрос. Попытка номер восемь. Мы по упрашивать. Да, извини, а? 15. 15. 15. 15. 15. Да, а можно с вами повеселить? Давайте. давайте. Мы проводим опросы, <жас> э как, ли, э <сас> как относятся парни к тому, что девушки к ним подходят а и знакомятся на улице. Как вы к этому относитесь? Ну, не совсем нормально, потому что, скорее, наоборот, парни должны знакомиться с девушками. Ну, 21 а век, век же. 21 век, как бы, все равно девушки чаще всего подходят знакомиться. Не сказал, да. Вы, я а такого вы... не наблюдал. Наверное. А вы знакомитесь, вообще? Ну да. Давайте познакомимся. Меня Оля зовут. И я. И я? Очень приятно. Меня Саша. А вы где учтите? Работаете? работаете? Ченка. Вот. Вот. Пока я нигде не работаю. А вы взяли бы у меня номер телефона? Да. Такая проблема. она как безузнитай. А ты это уже ваша проблема, такие дела. я просто спросила, как бы я как бы симпатичная вообще. Почему нет? Каждый человек по-своему красив. Да, ну ладно, спасибо за вопрос. Нам по